Ну что, друзья, рада вас видеть в нашей студии, в нашем проекте "Як вы". Он звучит так по украински. Я вижу, что у нас сегодня много друзей из Казахстана. Я вижу даже друзей из Узбекистана. Очень рада вас видеть, очень рада вас слышать сегодня. И мы сегодня будем, я сегодня буду вести наш выпуск в нашем проекте "Как вы". На русском языке, потому что у нас сегодня особенная гостья, долгожданная гостья. И мы понимаем, что в этой нашей новой реальности услышать то, о чем говорит и как говорит Надя Самбаева просто необходимо, жизненно необходимо, потому что Надя говорит как раз о том, что жизнестойкость – это новая валюта. И для Украины, для украинцев, для украинских бизнесменов, для украинских предпринимателей это действительно жизненно необходимо. Резилиентность, жизнестойкость – это новая валюта и новая часть любой бизнес-модели. И я сегодня рада, что эта встреча состоялась. Надя сегодня с нами, Надя сегодня в нашей студии на ваших экранах. И я хочу сказать, что Надя почему приглашена к нам. Потому что Надя работает над философией, над феноменом пересборки. И сегодня весь украинский бизнес, B2B, B2C, все команды направлены на то, чтобы понять, как пересобирать команды. Потому что в Украине такая ситуация, что люди находятся в разных странах, люди работают тотально в дистанционно. То есть работают в совершенно новом формате. Мы сейчас, Надя, называем это New Usual. И сегодня вопрос пересборки один из самых важных, потому что он влияет практически на все. Поэтому мы сегодня рады видеть Надю Жексембаеву, основательницу Академии Пересборки, Reinvention Academy, профессора бизнес-консультанта, тед спикера Надя выступала в США, в Австрии, в Словении, в Румынии. И Надя, к тому же, и автор книг. Мы дали полное описание, Надя, ваших регалий, очень сильных, в нашем телеграм-канале, во всех наших аккаунтах. И я уверена, что ну, у нас, наверное, еще такого титулованного гостя не было в нашем эфире. И я еще раз хочу сказать, что мы очень рады вас видеть и очень надеемся на то, что сегодня наша аудитория получит очень важные ответы на важные вопросы. Я хочу сказать, что мы с Надей немного говорили перед встречей с вами и договорились, что сегодня у нас будет основной фокус, конечно, на то, чтобы понять, что такое пересборка, в чем особенность, возможно, методологии, стратегии и тактики, чем пересборка отличается от редизайна. И я уверена, что многие видели TED-выступление, Наде, которое было посвящено именно теме «Титаника». Я много со своими коллегами из участниками наших конференций, называла уже это TED. Я очень коротко так давала самари и говорила, что это просто необходимо послушать а, в любой ситуации. Потому что м, вот история о Титанике, перечень причин, почему эта трагедия случилась, она важна и для бизнеса, и, наверное, Надя, я вам скажу, и для семейной жизни. Вообще для любой ситуации, когда ты берешь на себя лидерские обязательства и вообще когда ты берешь на себя ответственность. Поэтому мы сегодня говорим о том, как пересобирать команду, как не попадать в ситуации «Титаника», как вообще создать анти-Титаник ситуацию в своей жизни и в своем бизнесе. Что ж, Надя, я вам дам возможность поздороваться с нашей аудиторией, и мы начнем идти по нашим вопросам. Спасибо огромное, Лена, за такой добрый прием. Очень для меня большая честь быть с вами, особенно понимая ту ситуацию, в которой находятся почти все присутствующие на этой сессии. Я очень благодарна, что вы нашли время, чтобы мы все вместе подумали о том, что такое жизнестойкость, потому что первое, что такое жизнестойкость, это экосистемная вещь. Она не случается в одном человеке. Человек сам не может быть жизнестойким, если у него семья разваливается, если у него все вокруг разваливается. И то же самое компания не может быть жизнестойкой, если она живет вне жизнестойкой системе. И поэтому всегда вопрос субсистемы, системы, экосистемы, работы хотя бы на этих трех уровнях, что такое система для меня, моя компания тогда, что такое субсистема, что такое экосистема, это один из главных вопросов, которым мы занимаемся. Поэтому вот без сообщества, без экосистемы предпринимателей, которые вместе повышают жизнестойкость, очень трудно повышать жизнестойкость на своем личном уровне. Надя, тогда мы начнем с первого вопроса, вы сделали сильное вступление, и я задам вопрос, почему компании именно в кризис начинают повторять ошибки Титаника, и каких ошибок, возможно, мы сейчас в целом в нашей бане, в бане мире, в бане реальности, которая сменила реальность, которую мы знали как ВУКА, какие ошибки мы сейчас допускаем? И я понимаю, что ваш ответ будет своеобразным путем для того, чтобы от этих ошибок уходить или понимать, как их исправлять, делать работу над ошибками. Uh -huh. Я тут принесла свой любимый ватман. Я все меньше и меньше пользуюсь powerpoint потому что в любой ситуации, в которой мы живем, легче вместе создавать какую-то картинку, объясняющую в моменте нам, что происходит, а через полгода вам нужно будет уже другая картинка мира, которую вы будете создавать вместе. Поэтому буду рисовать, и, конечно, мне очень легко параллельно с этим читать ваш чат-комментарии, поэтому общайтесь со мной, чтобы это было ультраполезно для вас, а если я говорю какой-то нонсенс или что-то непонятное, также проясняйте, особенно потому что я заметила из-за того, что я живу в разных странах, я сама из Казахстана, я родилась и выросла в Алмате, я жила в Штатах с 98 -го года, потом я 10 лет жила в Словении, а теперь я 6 лет живу опять в Штатах, я периодически вставляю слова из разных языков и не замечаю это. Если это случится, вы тоже как-то пните меня, потому что я не замечаю, что я что-то несу такое непонятное. Почему в кризис мы делаем серьезные ошибки? Это ключевой вопрос пересборки. И чтобы ответить на него, я немножко отступлю назад и объясню немножко контекст, в котором мы живем. И э, я ни в коем случае не хочу обесценить или каким-то образом нормализовать войну, которая происходит сейчас в Украине. И при этом я хочу, чтобы мы э, были себя честны в том, какие еще виды серьезнейших потрясений мы уже прошли за последние 10-20 лет, и которые нас еще ждут. К сожалению, я как ученый глобальной устойчивости могу об этом говорить на основании очень грустных фактов, а еще грустнее мне от этого, как у мамы 18-летней дочки, думая о том, какой мир ей предстоит и как с ним справляться. Но если мы себе не честны, мы не сможем жить в этом мире и уж точно не сможем быть в этом мире каким-то образом, довольными, счастливыми и так далее. И поэтому для меня очень важно понимать контекст. А контекст, в котором мы живем, он следующий. У нас а, изменилась фундаментальная вещь. Изменилось то, с какой скоростью обновляется мир. И здесь нам очень важно вернуться в базовые вещи, в базовую статистику. А базовая статистика говорит о том, что все компании мира, все продукты мира, все системы мира, все страны мира, и каждая отдельная карьера и отдельная жизнь человека постоянно обновляется. Мы живем какой-то цикл, обычный жизненный цикл человека, его карьеры, компании, бизнес-модели, продуктов, все абсолютно бренда, все проходит через этот цикл. И каждая точка в этом цикле – это какой-то уровень производительности, я надеюсь, что вам видно картинку. Сейчас мы поделаем ее побольше вот так вот, чтобы вам было видно картинку. И здесь вот в этом обычном цикле есть закономерности, связанные с тем, как часто нужно обновляться. Что мы знаем из статистики? перепрыгнуть на новый цикл, мы все это проходили, вы все наверняка поменяли карьеры в своей жизни или поменяли кардинально жизнь свою, или ваша компания поменяла направление, вы были в одном сегменте, перешли в другой, вы были в одной продуктовой линейке, перешли в другой, вы были в одном э, географическом расположении, фокусе, перешли в другой. Здесь ничего нового нет, это классическая стратегическая теория, если вы хотите больше о ней почитать. Просто погуглите S-кривые, S-curves, и вы начнете в толпу вещей читать про S-кривые. Проблема, которую большинство владельцев бизнеса не понимает, заключается в двух ключевых вещах, которые мы изучали последние 10 лет. Когда я пыталась понять, почему такое большое количество компаний вокруг меня начали просто отмирать валово. Ну То есть компании, которые там сто лет пересобирались прекрасно, Nokia, компания, которая начала вообще с резиновых колош и успешно пересобралась больше, чем один раз, почему вдруг она не смогла пересобраться и чуть ли не потеряла весь свой бизнес, но с точки зрения владения она точно полностью развалилась и, по сути, сейчас перестроена заново, или компания кодок и так далее. И когда я пыталась понять, почему, Дайте мне знак в комментариях, почему вы думаете, компания кодок развалилась, почему компания Nokia развалилась, что убило эти компании. Если вы мне дадите какой-нибудь знак в чате, какой-нибудь ответ короткий, что вы думаете убило эти компании. Для меня было очень важно понять как ученого, так и практика. В тот момент я была глава по трансформации в горнометаллургической компании эта компания имеет там, 100 тысяч сотрудников и добычу в очень разных странах, плюс присутствие во всем мире. И мне очень надо было понять, как спасти эту компанию. Вот Алена говорит, негибкость к изменениям, приверженность старой существующей модели, люди, которые управляли компанией. Абсолютно все эти вещи важны. Абсолютно. Вы абсолютно правы. Очень часто большинство людей, которые работают в бизнесе, думают, что это проблема технологическая. Ну, Nokia убил iPhone. Кодек убил цифровая компания, цифровая, э, цифровая фотография. Это очень удобно себе такое говорить, за исключением фактов, потому что цифровая фотография была изобретена в лаборатории Кодек, а у Nokia было огромное количество портфелей смартфонов к моменту его смерти. И технологические проблемы – это самое легкое, что можно решить. В основном убивает не технологии. И я хотела понять, почему компании умирают, и выяснила для себя в процессе изучения со всем нашим большим многотычным сообществом по миру две вещи. Первая вещь – это то, что статистика очень умолима. Есть прекрасная книга, которая называется «Stall Points». Я не знаю, если она на русском языке. Она уже классическая, типа 2007 года, ей уже много-много лет, которая показала на примере данных, что если компания начинает пересобирать свой продукт или бизнес-модель на вот этой стадии цикла, на падении, Шансы того, что эта компания восстановится до своего исторического максимума всего 10%. То есть если мы начали пересобираться в кризис, если мы начали собираться в падении, можно вырулить этот станущий этот титаник, но это без, ну, несравнимые усилия по сравнению с тем, что собираться на моменте роста, проактивно. Но какая проблема у нас собирается? Вот вы находитесь здесь. Вы растете и растете. Ваша компания напрягается. Ваша команда вся впряглась. Все уже бегут до вот того заветного какого-то пика, который вы себе обозначили. И тут вы к ним приходите вот здесь и говорите, народ, двигаемся в новый сегмент. Или там, народ, побежали-ка мы в какой-нибудь там новый продукт, или давайте совсем по-другому структуру компании делать. Что вам народ скажет в момент, когда все зеленое, деньги валом, все растет, все горит, все прекрасно, что нормально делает в этот момент наша команда? Когда мы вот здесь, по статистике, самое идеальное время для пересборки, говорим народу, пора собираться. Естественно, что ваш народ в основном скажет, что с ума сошли. Я всегда рассказываю, чем мне моя металлургия сказала. Я была в Африке, я была в карьере. И такая пришла первая женщина в карьере, допущенная, пришла, сказала, сейчас будем пересобираться. Мне говорят, а вы там обкурились в Амстердаме. Ну, на английском, конечно. Но вы что, вы, вы там больные, что вы делаете? Что с вами случилось? Но почему нам необходимо пересобираться на опережение? Потому что в этот момент все ресурсы уже находятся в стадии падения. Не только финансовые ресурсы, а для пересборки всегда нужна инвестиция. Заметьте, я скрывая сначала идет вниз. У нас есть небольшое падение по деньгам. Да? Новая бизнес-модель еще не генерит денег, она инвестиционная, по сути, она требует инвестиций. По организации у нас полный бардак, мы не понимаем, как новая бизнес-модель будет работать. По всем вещам это инвестиция, это отступление. И для этого нужны финансовые ресурсы, эмоциональные ресурсы, человеческие ресурсы, политические ресурсы. Должна быть политическая воля, кто-то должен иметь большие-большие они, чтобы решить, что я готов взять на себя ответственность и пойти в неопределенность. Потому что это всегда момент вот того стартапа, когда у тебя большой портфель гипотез, непонятно, какая из них взлетит. И из-за того, что когда мы уже в падении, у нас ни политических сил нет, все перекидывают друг на друга эту проблему, кто возьмет на себя риск, эмоционально уже все в падении, финансово у нас уже все истощено, у нас уже нехватка, организационно у нас на это ни сил, ни времени нет. Поэтому, к сожалению, статистика говорит о 10%. И пересборка... Это прежде всего не одноразовое мероприятие, что мы один раз вытащили «Титаник» и все, и сели, и нам комфортно. А это система постоянного управления жизнестойкостью с регулярным обновлением. Это не один раз перепрыгнуть с одной искривой на другую. Это постоянно это делать. И тут приходим мы ко второму открытию, которое мы сделали в нашем сообществе. Первое в почему компании не обновляются. Даже лучшие, даже те, кто давно это делали, много раз – Почему они начали массово умирать? Потому что а они не понимают, что пересобираться нужно проактивно до того, как петух клюнул. А второе, что они не понимают, что в целом длина циклов радикально изменилась за последние 30 лет. И тут мы для себя открыли следующее. Если говорить о периоде последних примерно 200 лет, примерно до конца 80-х, начало 90-х, то средняя длина циклов была довольно стабильна. Средняя бизнес-модель до примерно конца 80-х, начала 90-х была по всем рынкам примерно 75 лет. Я могу создать бизнес-модель и с маленькими улучшениями, и улучшениями эффективности в основном, кайзен, там маленькие-маленькие переходики, вот такое… Небольшие-небольшие постоянные накопительные улучшения я могу, по сути, делать одно и то же без остановки 75 лет. Это значит, если мне пересобираться нужно в середине, у меня есть примерно 37,5 лет. А 37,5 лет – это значит, что мы с вами могли выпуститься из университета, прийти в вашу компанию, жить в вашей компании всю жизнь, уйти на пенсию и ни разу не видеть ни одной пересборки. Это значит, что все базовые изобретения науки менеджмента в стратегии в управлении операционкой, в маркетинге, в продажах, в человеческих ресурсах во всех направлениях все эти изобретения были заточены под линейный цикл и эти изобретения до сих пор принимаются за абсолютную аксиому ну то есть там какие-то вещи типа just in time management идея что тебе нужно не держать на складе запасные части и свою готовую продукцию в большом объеме а нужно все делать just in time, в правильный момент, когда оно необходимо. Японская концепция, прекрасное, замечательное, идеальное, гениальное изобретение для длинных циклов. Как только у нас короткие циклы, и у нас неопределенность и волатильность, вот эта же самая концепция убьет вашу компанию. Потому что если вам не привезли части, в следующий раз, помните COVID, еще даже до войны, в следующий раз вам их привезут через два года. И все. И нету. Или чипс, чипов сейчас у нас проблемы с нехваткой чипов, и все. И чипов нет вообще. Автомобильная промышленность сейчас новой компании, а новые продукты стала изобретать, потому что чипов нет и не предвидится. И так далее, и тому подобное. То есть первое, что у нас, нельзя пересобираться на второй половине цикла, надо строить систему опережения, а для этого нужно знать, когда я дошел. И тут понимаем, что с длинных циклов 75 лет, мы в 90-х, начале 2000-х дошли до прыжка в среднем примерно 15 лет. А как вы думаете, какая среда, не средняя цикла сейчас? Если бы вы придумали, для... и я очень попрошу вас а, поучаствовать в нашем исследовании и помочь нам определить, какая длина цикла сейчас. Была в среднем по меру 75, потом стала 15, Геннадий говорит 3,5, Ирина говорит 2,3. 5-6, отличные все ответы. Я очень вас попрошу поучаствовать в нашем исследовании каждые два года. Мы по всему миру собираем несколько тысяч ответов для того, чтобы понять на основе данных, какие же циклы. Сегодня я вам в чат дам это исследование, чтобы вы, не отходя от кассы, это 4 минуты занимать, сразу после этой лекции заполнили его. Но я вам скажу предварительно... Мы говорим о предварительном по всем индустриям, медиана сейчас э, в целом 6, половина цикла это три В целом 6, включая монополии, включая горнодобывающие, включая нефтянку. В целом 6 медиана э, сейчас это 6, а это значит, если мы пересобираемся в середине цикла, это всего лишь каждые три года. И люди мне говорят, а как нам пересобирать продукт каждые три года? Посмотрите на толпу компаний, которые не пересобирают продукт. И тут открывается вторая вещь. Пересборка продуктов – это самое неинтересное и не всегда нужное, что нужно для того, чтобы обновить компанию. Пока мы нарыли 15 направлений пересборки, включая… Ваши платформы, включая вашу ценовую политику, включая ваши внутренние организационные вещи. И пересобирать в каждый момент нужно совершенно разные вещи. Например, опять-таки, возвращаясь к металлургии, у нас очень разные заводы. Мы производим и железо, и ферросплавы, и особенно 30% всего ферохрома мира, и алюминий, и бокситы, и медь, и кабальт. Uh, и самый старый наш продукт, ему больше 60 лет, физически и химически, это абсолютно тот же самый металл, что был 60 лет назад. Ничего мы в нем не пересобрали. Сам продукт, вот какой он был 60 лет, сравните 60-летней недавности и сегодня, это будет один и тот же килограмм. Но все вокруг этого нам пришлось пересобрать. И в том числе мы стали транспортной компанией, мы сейчас зарабатываем очень много на транспорте. Мы стали маркетплейсом. Uh, для того, чтобы закупать себе выгодно, мы в том числе стали закупать для других металлургических компаний и им доставлять составляющие и так далее. То есть мы стали целой кучей других компаний для того, чтобы бизнес-модель выжила. Продукт мы не меняли вообще, мы меняли очень много всего вокруг. То есть номер один. Пересборка – это не одноразовый проект. Это управляемый процесс новой валютой, жизнестойкостью. У нас есть финансовая, Капитал у нас есть, человеческий капитал, у нас есть другие виды капитала. Жизнестойкость – это новый капитал. И пересборка – это управление данным капиталом, осознанное, качественное, регулярное, продуманное управление. Это значит разнообразие а, того, что именно мы пересобираем, что нужно пересобрать в моей компании. Это не то, что вам нужно пересобрать. И пересборка, безусловно, это мировоззрение, это понимание, что перемены неумолимы, что эта цифра означает, что что-то прилетит, и простите меня за эту фразу, для вас это реальная вещь, для меня это метафорическая, ну, то есть это конкурентная какая-нибудь война прилетит или новое законодательство прилетит, я живу в Штатах, или что-то еще мне помешает жить как раньше. В вашей сегодняшней ситуации, к сожалению, это гораздо более трагично, что может а, разрушить вашу сегодняшнюю ситуацию. Но при этом для всего мира сейчас волатильность – это абсолютная норма, и регулярное а, разрушение основ бизнеса, на которых мы стояли еще год или два назад, это абсолютная гарантия. Вопрос не то, случится или не случится. Вопрос в том, что что-то случится точно, и его нужно на опережение – прорабатывать и быть к этому готовы. Это очень длинный ответ на ваш вопрос, Лана, но я надеюсь, что я куда-то зашла в полезное, и можно от этого отталкиваться к следующему вопросу. Спасибо за этот ответ. Я как бы хочу объяснить аудитории, что вы ученый, вы эксперт, как раз по вопросам выживания компании в эпоху экстремальной волатильности. И поэтому, естественно, что вы даете ответ очень фундаментальный. Спасибо за упоминание книги, исследования. Мы все для аудитории вот и разместили в чате. Обязательно поделимся в конце нашей беседы, мы поделимся видео, мы поделимся тезисами и всеми упоминаниями книг и исследований. И очень хотим, чтобы... Благодарим аудиторию за активность и очень хотим вопросы от нашей аудитории. И в, в продолжении вашего вопроса я хочу сказать, что вы, как эксперт, работали со многими компаниями, как консультант, как эксперт, который помогал как раз преодолевать вопросы пересборки. Вы работали с компаниями Coca-Cola, Cisco, L'Oreal, Danone, огромный длинный список. И я понимаю, что вы знаете процесс пересборки, очень тонко, очень глубоко, широко, и вы как раз понимаете, чем отличается пересборка от редизайна, потому что то, то что сейчас даже вот в этих наших условиях пытаются сделать э, в наших условиях, в тяжелых, чаще больше похоже на редизайн. Мы это сейчас в коммуникации с сотрудниками компании, с руководителями компаний все чаще идентифицируем. И вот хотим задать вам вопрос о том, чем пересборка отличается от редизайна и почему именно в этих условиях, вот в условиях действительно экстремальной волатильности, которая нам угрожает, как вы говорите, каждые 3-3,5 года, пересборка неизбежна? Именно пересборка. Я вас удивлю. Когда я прочитала этот вопрос, я подумала, я вас удивлю на своем ответе. Чем отличается от редизайна? Ничем. Просто редизайн – это один из видов пересборки. И тут я вам опять-таки объясню на конкретных примерах, но используя модель, которую мы используем как в практике, так и в теории, это абсолютно не теоретическая модель, она используется управленческими командами для uh, мониторинга управления портфелем пересборки. И, соответственно, эта канва называется канва портфеля пересборки, это ваш портфель. Пересборка, на данный момент мы видим 9 видов пересборки, и все они нужны в разное время. Представьте такой большой турецкий all-inclusive, и у вас есть здесь рыба, здесь мясо, здесь зелень, здесь сладкое, здесь арбузы. И в каждый момент вашему телу нужен другой набор полезных составляющих. Когда-то нужно мясо и редька, когда-то нужно на арбузик налечь, чтобы облегчиться, когда-то можно и сладким поваиваться. Конкретная тарелка, необходимая вашей компании, соответствует уникально вашей среде, вашим конкурентам, вашей стране, вашему рынку и так далее, и никак не может совпадать с моей. Моя идеальная тарелка может вас сегодня убить, а ваша идеальная тарелка может убить меня. Поэтому пересборка – это не выбор между редизайном и... Инновации и э, чем-то еще. Есть другие разные методы, есть радикальные инновации, есть очень поступательные изменения, типа кайдзена, есть что-то среднее, это редизайн. А это подбор, что вам необходимо. Есть некоторые закономерности, как выбрать тарелку. Говоря о наших практиках профессионалов, профессионалы пересборки, некоторые из них присутствуют здесь, например, Гульдар, вот я вижу, что здесь присутствуют из наших выпускников. Они как раз занимаются правильным подбором, что нужно в данный момент данной системе. Но здесь, если говорить о конве, по горизонтали, я так неровненько нарисовала, у нас есть три вещи. Это пересборка системы, экосистемы и субсистемы. Например, если мы говорим об автомобильной промышленности и принимаем для себя, решаем, что автомобиль – это система, да, мы пересобираем концепцию автомобиля от э, традиционного э, бензинового к электрическому. Или вообще говорим, что мы пересобираем концепцию мобильности, и мы больше не будем на автомобилях ездить, а будем на скутерах ездить. Или, как сейчас мои коллеги в Германии работают в городах, делают такую, как в аэропортах, движущую дорожку чтобы люди просто по дорожке двигались быстро, и тогда им автомобиль вообще в городах не нужен. То есть концепцию мобильности мы пересобираем. Субсистема – это, например, пересобрать мотор или пересобрать подвеску, пересобрать подвеску – это субсистема автомобиля. А экосистема – это пересобрать не только сам автомобиль, но и дороги, заправки, дилеров и все, что вокруг автомобиля движется, чтобы автомобиль был успешен как бизнес-проект. Это три уровня внимания, три фокуса внимания, три уровня глубины, которые можно выбрать. А по вертикали у нас есть поступательные пересборка. Сюда как раз подходит кайдзен, сюда подходят а, а, такие методы регулярного, поступательного, очень накопительного, маленького изменения. Quick wins, low-hanging fruit, разные такие методики. У нас есть средний, intermediate, и у нас есть радикальный. Если так посмотреть на полотно, то примерно вот здесь у нас идет зона инноваций. Серединка – это как раз редизайн, часто дизайн мышления там, там используется. Часто у нас используется реинжиниринг и так далее. Вот здесь у нас идут все поступательные методики улучшений. Все они необходимы в разное время. И вопрос, чтобы мы в правильное время подобрали правильную тарелку. Поэтому все они нужны, но сказать, что один из них лучше, чем другой, это создать для себя среду для потенциальных рисков и неулучшений. Мы для себя видим, иногда нужно сильно радикально пойти, уже давно нужно идти вот сюда, а тут компания все, как знаменитая фраза, двигает кресло на «Титанике». Тут давно поменять все надо, а мы все еще двигаем кресло на «Титанике». А иногда наоборот, уже надо успокоиться, уже все большое поменяли, уже нужно заниматься более поступательными вещами, улучшать процессы, отлаживать взаимоотношения между членами команды. А мы все пытаемся взорвать все большие великие идеи. Поэтому пересборка – это Портфель – это прежде всего платформа, которая соединяет совершенно разные направления мысли, все занимающиеся только одним – жизнестойкостью и регулярностью обновлений. Тут и стратегическое мышление Foresight, здесь и дизайн мышления Scrum Agile, здесь и Kaizen, здесь и Reengineering Trees, здесь и инновации. Мы используемся всеми методиками, потому что они все хороши для разных нужд. Надя, можно вам задать вопрос, который вы сейчас дали действительно портрет пересборки бизнеса, бизнес-модели. А если говорить о команде, вот мы сейчас говорим, что действительно пересборка сейчас грозит и процессам, и бизнесом, потому что вы правильно говорите, многие компании даже не в условиях украинских уходят с рынка, на примере Nokia. А если говорить о том, что пересобираются не только процессы, но и пересобираются команды, и мы понимаем, что даже когда один человек изменился, пришел другой человек в команду, да, или у человека изменился набор функциональных обязанностей, уже происходит пересборка. Вот если уйти на плоскость, в плоскость именно команды, в плоскость людей, то вот что происходит с пересборкой команды, как вы ее видите? Со звуком. Включите звук. Ага, вы ага. Я ее вижу точно так же, как пересборку всего остального. Одно из самых больших открытий для себя сделала я за последние 20 лет работы в этом. Я начала исследовать эту тему в 2001 году, 21 год назад. И начала я это по совершенной случайности. Я пришла в докторантуру в августе 2001 года. И через две недели после начала докторантуры э, случилось 11 сентября террористический акт в Америке. И он, конечно, очень повлиял на мою траекторию мышления, потому что как человек, который э, за 10 лет до этого пережил развал Советского Союза и жизнь в Казахстане после развала, и увидев э, потенциальные сигналы развала других систем, я хотела понять, можем ли мы что-то сделать, чтобы предупредить, трагические развалы, можем ли мы не трагическим способом эволюционировать, а как-нибудь управлять этим процессом, не дожидаясь перитонита, не дожидаясь момента, когда все начало разваливаться, хоть тут э, взрывы в Нью-Йорке, хоть страна разваливается, можем мы как-нибудь не дожидаться, когда уже все разваливается. И начав исследование в 2001 году, я для себя сделала удивительное открытие, что э, пересборка – это как… Э, Виртуозное играние на фортепиано. Когда ты очень хорошо играешь, тебе без разницы рок играть, фольклор, поп какую-нибудь музыку, классическую музыку, баха играть или скриптонита. Честно говоря, абсолютно без разницы. Оказывается, что если ты хорошо играешь на фортепиано, тема по сути не определяет игру. И поэтому процесс пересборки хоть в команде, хоть в семье. У нас вчера были защиты в Академии пересборки, и в один день была защита, связана с пересборкой э, всего ресторанного бизнеса отдельного региона, а до этого, за час до этого, пересборка здоровья отдельного человека. Ну, то есть одни и те же методы используя люди, выпустившиеся из одной программы с одним же тем же инструментами, пересобирают совершенно разные вещи. С командой э, нужно помнить какие-то основные вещи, базовые вещи, которые определяют э, жизнь системы, если мы смотрим на команду как систему, на человека в команде как на субсистему, а то, в чем находится команда, компания, департаменты, внутренние, внешние факторы, на как экосистема. Опять-таки, системно смотря на команду, и ну, первое, что нужно помнить, это закон диффузии инноваций. Закон диффузии инноваций, конец 60-х годов, очень-очень полезная вещь, которая объясняет, как люди принимают что-то новенькое, вообще что-то новенькое. Например, вы в команде решили собираться не по понедельникам, а по четвергам. Вроде малюсенькое изменение. Или собираться не два часа, а час. Или проводить встречи не сидя, а стоя, потому что мы все помним, что стоя у нас командные встречи гораздо эффективнее становятся, потому что все надоедают им стоять. Или собираемся, что мы теперь начинаем встречи с разговора о того, что лучше было на прошлой неделе, а не то, какие какаки у нас случились за прошлой неделю. Вот такие малюсенькие изменения, они вроде ничего не меняют, но они даже вызывают огромное сопротивление. Что можно делать? Нам нужно помнить о законе дефудиновации. это то же самое, что… Работает на рынке с вашими клиентами абсолютно то же самое, что работает в социальных изменениях. Я всегда привожу пример для своих казахских карьер, э, коллег: о том, что если я хочу, чтобы все казахи стали вегетарианцами, этот закон работает примерно точно так же. И тут они начинают ржать, потому что э, мы, конечно, далеки от вегетарианства. Мой муж долгое время говорил, что я единственный вегетарианец в Казахстане, э, но работает примерно одинаково. У нас есть примерно 2,5%. Это инноваторы. Это люди, которые постоянно придумают, что же нам делать по-другому. Не потому, что они там за это деньги платят, их там надо как-то мотивировать на это. У них просто такой тип нервной системы, они не могут, они вот, как, как, как кто-то не может чего-нибудь не делать, так они не могут не изобретать что-то. Они постоянно генерают что-то новое. Но давайте встречаться по четвергам, а давайте встоять в стоя, а давайте по-другому встречу будем вести. Дальше у нас есть стабильные проценты, 13,5%. Это так называемые early adopters, да? early adopters ранние приверженцы, ранние как бы последователи. Да? Ранние, я пытаюсь тут быстренько найти какой-нибудь переводик, чтобы мне это, ну что-то типа ранние последователи. Дальше у нас есть очень важная группа, 34%, так называемое раннее большинство. Дальше у нас есть еще 34%, так называемое позднее большинство. И дальше у нас есть около 16%, это отстающие. Отстающие – это люди, которые переходят на кнопочный телефон от вот того, который бр, и потом обратно кругом, потому что вот тот, который кругом и «бррррр» обратно, больше нельзя купить. Если вы еще не просили своего ребенка придумать, как пользоваться тем старым ротариальным телефоном, попробуйте, это очень забавно. Я свою дочь заставляла показать мне, как позвонить по тому телефону, это был смех для всей семьи. Но они не уходят от того телефона, потому что это их такая нервная система. Просто потому что они так устроены. Что мы делаем обычно в команде? Мы делаем фундаментальные ошибки. Ошибка номер один. У нас начинает команда роптать. Мы не хотим встречаться по четвергам, оставьте нам понедельник. Мы не хотим встречаться стоя, дайте продолжать встречать соседей. Мы не хотим ля-ля-ля-ля. И эти, конечно, кричат громче всех потому что у них так нервная система устроена. И мы, как лидеры, начинаем тратить все усилия, чтобы успокоить этих людей. Это ошибка номер один. Ошибка номер два. Мы думаем, что нам нужно успокоить всех. И мы начинаем там всех бомбить встречами, уговорами, там какими-то, если у вас очень большая компания стратегическими сессиями, где мы их вовлекаем и убеждаем и там что-то им даем или мы им какие-то денежки предлагаем или грамоты, совершенно без разницы что. И это ошибка номер два, и я сейчас объясню почему. И ошибка номер три – нам не нравятся эти козлы, которые нам постоянно в колеса все вставляются, нам не очень хочется возиться со всеми и со стратсессиями, нам гораздо комфортнее со своими, которые уже во все влюбились, и мы начинаем то, что по-английски называется «preaching to the converted» проводить ну, все свое время с теми, кто уже на нашей стороне, потому что нам с ними же комфортно, а эти сволочи, да пошли они вообще. И мы с ними постоянно болтаем, а этих всех отодвигаем дальше-дальше. Все эти методики не работают по нескольким причинам. Другие совершенно исследования, исследования из политологии и социологии говорят, что для того, чтобы вся система развернулась, нам нужно вовлечь от 20 до 25% системы. Ну, для безопасности, скажем, 25. То есть, чтобы все казахи Казахстана стали вегетарианцами, 25% казахов Казахстана должны стать вегетарианцами. И теперь вы понимаете, почему эта система не конвертируется, потому что это невозможно. Сделать так, чтобы 25% казахов… Но если 25% станут, все станут. Если 25% страны начинают пользоваться смарт-телефонами… Вся страна начинается. За там, погрешностями статистическим да, 0,01% не будет. Все, все будут на старой ноге сидеть по разным причинам. Но при этом большинство будет на смартфонах. Если еще какие-то вещи, там 25% системы начнут пользоваться, 25% ваших клиентов начинают пользоваться новой фичой вашего продукта, все начинают это пользоваться. Поэтому нам всех уговаривать вообще не надо. Это вообще не наша работа, это бессмысленная Трата времени. Нам вот эти люди, на них там их уговаривать. Если есть совсем так называемые арсенисты, то уж тогда их нужно индивидуально минимизировать и потушить немножко. Но в целом заниматься этими людьми нужно минимальный процент своего времени. Вот эту всю команду а, вам не уговорить по главной причине. Эти люди не слушают вас. В то вот здесь. Эти люди вообще не интересуются инноваторами. В этой системе каждая новая группа доверяет только предыдущей группе. Поэтому раннее большинство не любят инноваторов, не слушают и не доверяют. Они слушают ранних адаптеров. Как это выглядит на рынке, например. Есть ранние адаптеры, они ждут нового айфона в палатках рядом с магазином. Спят, мечтают, не могут дождаться. Ждут нового телефона. Купили, попользовались две недельки. И тут у них соседи начинают спрашивать, ну что там с новым телефоном, нормально, работает, не зависает, стоит покупать. Или все-все-все услышали о том, что есть новый плоский телевизор, но все не побежали его покупать, побежали его покупать только ранние адаптеры. Потому что у них психика то у них не только... Псих, э, нервная система, у них еще и самоопределенность. Я тот человек, который всегда пробует что-то новенькое. Я всегда на острие. Я всегда тот, который новатор. И они покупают, потому что они о себе так думают. Они гордятся собой в этот момент. И поэтому мы у них спрашиваем, ну что, нормально плоский телевизор? слож стоит? И в него там огромное бабло, чтобы нормально все. Стоит или дерьмо? Не буду пока покупать. То есть бессмысленно этих людей уговаривать, потому что они вам все равно не верят. Эти верят этим. Отстающие верят позднему большинству. Позднее большинство верит раннему большинству. Раннее большинство верит только адаптерам. Поэтому бессмысленно с ними работать. Стоит работать только с одной группой. Эта группа – это вы сами и ваши близкие, близкие сотрудники, которые уже сами хотят что-то изменить в команде. Эта группа, это те, кто вас поддержали в первую секунду. У вас всегда есть в команде хотя бы один человек, который говорит, о, классно, давайте, правда, встречаться по четвергам. Или там, давайте действительно встречаться стоя, или еще хуже, в планке. Если мы в планке будем встречаться, у нас вообще за 3 минуты все встречи заканчиваются будут. Да? Их уговаривать не надо. Кого нужно уговаривать? Вы помните, нам нужно 25%. Вот эти первые 16, Приходят автоматически инноваторы и роли адаптеров. Вот эти приходят автоматически, вот этих вам нужно игнорировать вообще. Вам всего лишь нужно найти примерно золотые 10% людей в вашей команде, кого нужно конвертировать. Как только вы их конвертируете, все остальные сконвертируются автоматически. Поэтому ваша задача выбрать правильные 10% и дать им, что им нужно. Что им нужно? Им нужна эмоциональная поддержка, чтобы они готовы были изменяться. Им нужна интеллектуальная поддержка, они не понимают, что вы предлагаете, интеллектуальную состоятельность. Им, может быть, нужна политическая поддержка, у них ощущение, что они теряют власти, влияние в команде, они теряют что-то, у них что-то в их ощущении ценности, силы потеряно, и вам, им нужна политическая подпорка, чтобы сказать, Да, у меня была такая ситуация, когда я, Работал в очень большой компании, где было понятно, что точно нужно поменять, а CFO, финансовый директор компании, просто ни в какую. Вот просто убил, хотя все рационально правильно, все уже 10 раз объяснили, все уже всем продали, финансово правильная идея, ну ни в какую. Оказалось, самое главное, что его волновало, что его департамент будет автоматизирован, и у него будет в 50% меньше подчиненных, и тогда уже он не такой крутой, как он думал. И это все почему он останавливал проект на огромной компании с сотнями тысяч сотрудников. Потому что у него личное ощущение того, что я крутой, было задето. И пока мы с этим не разобрались, мы не смогли сдвинуть управленческую команду. Поэтому первое, что точно понять, на ком фокусироваться и дать этому человеку то, что ему нужно. Потому что кому-то нужно эмоциональное решение, кому-то нужно интеллектуальное, кому-то нужно политическое, кому-то еще какое-то. Надя, вы сейчас сказали невероятно важные вещи. Да, вы сейчас сделали открытие, вы нас удивляете в течение всей этой встречи. И сейчас вы дали очень, важные, очень важное понимание, что руководителям, кроме хардовых скиллов менеджера, необходимо еще быть очень, быть очень квалифицированным в эмоциональном интеллекте хорошо знать своих людей и, владея вот скиллами эксперта по эмоциональному интеллекту или хотя бы зная базовые вещи, уметь сегментировать свою аудиторию и правильно растрачивать ресурс, в хорошем смысле слова, правильно инвестировать ресурс в тот или иной сегмент своей команды. Я хочу сказать, что мы это сейчас вот сами как бы в своей команде ощущаем, и я вам скажу, что мы для себя, для себя самих, Возьмем очень важные вещи в работу. И вот Алена Андроникова, наша слушательница, написала, что даже в этом смысле действует принцип Парета. 20 на 80, да. Куда, куда нужно вкладывать? Мьют, Надя, вы на мьюте да. иногда. Да. Да, -да, -да. да, это не точно, это примерно в каждой системе чуть-чуть по-разному, поэтому я где-нибудь ближе к 25 обращаюсь, чем к 20, просто потому что я могу иногда не того человека оценить не по тому градусу. Я думаю, что он уже конвертирован, а он просто хорошо э, за, прикрылся. И поэтому примерно 25, но примерно так же да, принцип порета очень аккуратно понимать, во что вам нужно инвестировать время. Да, и это вопрос работы сейчас с сопротивлениями, потому что вот мы говорим, что нам необходимо вносить изменения в процессе пересборки, и один из главных э, триггеров, один из главных таких тормозов в этом процессе как раз сопротивление команды, и вы сегодня дали нам такие лайфхаки, как с этим сопротивлением правильно, грамотно, конструктивно работать. У нас немного времени, над, и у меня есть такой вопрос, наверное, один из ключевых сегодня. Это вопрос, который касается того, как настраивать управленческую команду, как настраивать именно вот свою близкую команду на пересборку, на внедрение разного типа инноваций. И как настраивать работать по-другому через best practice, да, через лучшие примеры, либо же через примеры фейлов, потому что мы как организаторы мероприятий, бизнес-мероприятий, конференций, форумов, саммитов, мы приглашаем зарубежных спикеров приглашаем участвовать в моно приглашаем под потребности разных компаний участвовать с кейноутами, с радсессиями. И мы опираемся, чаще всего опираемся на примеры успешных, результативных а, имплементаций проектов. Вот мы говорим, что мы, конечно, не можем сделать копипаст, но вот определенную универсальную пользу, универсальную формулу полезности или формулу успеха мы можем вычленить. Вот на ваша точка зрения, все-таки на что люди лучше реагируют, на чем люди лучше учатся, на примерах успешных кейсов или все-таки на примерах факапов? Мне не нужно мое мнение, есть наука, есть достаточно много экспериментов на эту тему. Один эксперимент, который был проводился в реальном бизнесе, мне хочется сказать, что Корнелло его сделал, но где-то мне можно найти reference. мы часто о нем говорим. Это эксперимент, когда была страт-сессия в компании, а до нее проводилось два варианта. Сначала говорим о каких-то best practices или успехах, или там, крутых кейсах, или каких то инновационных примерах, а потом делаем страт-сессию с брейнстормингом, с идеями и так далее. Или сначала говорим о факапах и всяких своих э, стыдных моментах, и потом идем в брейнсторм-сессию. И как вы думаете, какой больше успешный? Первая сессия была более успешна, где рассказывались примеры. Сейчас мы с вами будем думать о новых идеях. Вот вам пять идей, как другие компании это делают. Или сейчас мы с вами будем думать о новых идеях, а пока я вам расскажу три самых больших фока по моих жизни. Как вы думаете, какой из этих двух, первое или второе, произвело лучший результат? Напишите мне в чате, первое или второе. Первая, Ирина Пикжет. Геннадий говорит, нет правильного ответа. Вторая. Ага, первая или вторая? Сначала прекрасные кейсы или сначала факапы. У нас есть разделение, микс, микс, два, зависит и так далее. Но вот в этих исследованиях там не было никаких вопросов количества и качества. Идей значительно повысилась во второй версии, значительно. И там есть разные методы, как оценивать количество, конечно, очень просто, а вот как качество есть разные методы оценки, но с точки зрения количества там идей сразу было на 26% больше, и по качеству они тоже улучшились. Мы не просто генерили тупые идеи, а мы стали лучше. А почему так работает? Вопрос нервной системы. Вы должны понимать, что происходит с биологией человека, в момент, когда ему задается вопрос, давай инновати... давайте пересобирать, давайте что-то новенькое. Пересобирать либо в сторону радикальных инноваций, или просто маленьких улучшений, или маленького редизайна в серединке что-то. Ну, давайте что-нибудь новенькое придумаем. Что в этот момент происходит с большинством людей? А большинство людей – это 97,5%. Потому что только инноваторы в этот момент говорят «Ура!» Я так ждал этого вопроса. У меня тут в загашнике 25 идей, что улучшить. Этих людей в мире, с точки зрения стандартной нервной системы, около 20% двух с половиной процентов. Двух с половиной. То есть, это арифметическая погрешность, да, вот эти люди, это как раз погрешность. Я бы не назвала ее прям совсем погрешностью, потому что она довольно стабильна в каждой системе. Другое дело, что во большинстве корпораций и публичных компаний мы этих людей быстро, как сорняков, выдергиваем и выкидываем. У нас все системы компенсации убивают этих людей, они становятся сумасшедшими профессорами, мы их из общества, из компаний выдираем, потому что им там нечего делать. Потому что они реализовывать-то не очень умеют, к сожалению. Они как раз генерят хорошо, а у нас за результат платится денежка, не за идею. И вспомните, в компаниях, не только в компаниях, в, в школе, людей, которые все время что-то генерили, обычно считали раздражителями и наказывали постоянно, потому что они не могут сидеть на месте, им надо что-то генерить. половиной процента. Остальные люди, когда вы им говорите, давай я придумаю что-нибудь новенькое, их нормальная, здоровая реакция – это страх. Поэтому если у вас есть отторжение, resistance to change, да, вы только что назвали, как это называется, но я забыла, как резистенция, вы сказали какое-то слово хорошее. Сопротивление, сопротивление. Сопротивление, да. да угу. а, когда у вас есть сопротивление, и у вас команда вся там, или молчат. Вы в чате спросили, что будем делать. И такое молчание полное, отмалчиваются все. Я вас поздравляю, у вас нормальные, здоровые люди. Потому что нормальные, здоровые 97,5% не заводятся от вопроса, как бы нам что-нибудь улучшить. У них это не в норме. И поэтому у них что в норме? Когда вы задаете им такой вопрос, у них включается нормальный стрессовый, автоматический, автономный ответ, который вы все изучали в биологии, синдром Бей или Бьи. Автоматически выделяется адреналин через напочечники, начинает повышаться сердцебиение и давление. Зачем оно повышается? Для того, чтобы продавить кровь в конечности, в мышцы рук и ног, чтобы либо дать в хайлю тому, кто мне такой тупой вопрос задал, либо убежать от этого тупого вопроса. Мы в бизнесе не дать не убежать не имеем права, поэтому мы отмалчиваемся. У нас другая методика, мы чуть-чуть спрят, спрятались от этого. Да? Это нормальная здоровая реакция. Но мы что еще должны понимать? Мы должны понимать, что в этот момент кровь откуда приливает в мышцы? Она приливает из пищеварения, но самое главное, откуда она приливает, у нас резко сужаются сосуды головного мозга, потому что в этот момент, когда нужно ударить или убежать, думать не надо. Поэтому сидит у вас команда перед вами, и вы им говорите, что будем делать нового. Ребят, у нас это не работает, продажи не идут, что будем делать. А они нормальные, они не вот эти сумасшедшие, они нормальные. И у них сразу адреналин в крови, у них вот здесь все стучит, гречки чуть-чуть расширились, зрение у них ухудшилось, потому что в этот момент периферийное зрение перестает работать. Аудиторная эксклюзивность включилась. Что такое аудиторная эксклюзивность? Я ничего не слышу, кроме того, что меня может спасти. То есть я уже не слушаю босса. Вы все помните, хоть раз из вас кто-нибудь был на встрече, вы не помните, что там происходило. Если были, дайте мне плюсик в чате. Если у вас такое было, вы нормальные. Это значит, что у вас был нормальный биологический ответ, на нормальный биологический вызов у вас включилась нормальная аудиторная эксклюзивность. И в этот момент вы ничего не регистрировали. Поздравляю, вы здоровы. Ваша команда здорова. То есть что нам нужно помнить? Почему так хорошо работают фокапы? Почему так хорошо работают истории всего, что провалилось? Они расслабляют нервную систему. Я уже не в стрессе. но ну, уже же все провалилось. но ну, уже же... Даже этот гениальный уже на факапе. Да я могу на факапе. Ничего страшного. То есть мы историями провалов сильно-сильно снижаем вероятность того, что автоматически включится защитный синдром. Поэтому статистика говорит, что в целом качество обсуждения значительно повышается, если мы регулярно не просто делимся, но еще и празднуем наиболее полезными факапами. Когда мы что-то такое провалили, что нас спасло от 20 других проблем. Мы думали, что этот проект взлетит, Он, например, у нас в Академии пересборки, мы сначала продаем продукт, а потом его делаем. Мы думали, продастся, выставили, сделали ну, оболочечку, цену поставили, а никто не купил. Мы думали, вообще взлетит за секунду, никто не купил. Так это спасло нас. Представляете, если мы сначала бы изобрели проект, там убились, его сделали, пошли на рынок, а его никто не купил. А тут выяснилось, что его не купил, а мы ничего не сделали. Классно же. Ну, то есть можно по-другому смотреть на факапы и разрешить себе экспериментировать гораздо больше. Да, какой Алена пишет, потому что у других также, же. Ну, то есть у меня, если провалится, да что, я нормально. Это как раз ненормально, если не провалится. Так что это меня сразу расслабляет, и шансы того, что моя нервная система а, парализует меня самого, они значительно снижаются. Да, и тогда есть возможность все-таки подумать да, и принимать его эффективное решение. У нас есть вопрос у Трофимовой Ирины. Она спрашивает, с учетом развития технологий и сокращения циклов, количество инноваторов растет или все время находится вот в норме 2,5%? Пока нет никаких подтверждений, что растет. К сожалению, экосистема очень сильно влияет. То есть если мы находимся в экосистеме, где все что-то генерят, то мы думаем, а что я не генерирую? Я по себе это заметила. Одна из причин, почему мы вернулись в Штаты, потому что Словения прекрасная, замечательная, любимая нами страна, но она вообще не инноваторская. Это страна инженеров. Они любят порядок, они любят систем, они любят, чтобы все как у всех, они любят, чтобы никто не высовывался, и поэтому инновации там исключительно редко случаются. А наоборот, тебе вся экосистема говорит, не высовывайся, не высовывайся, не высовывайся. Если вы переехали в место или находитесь, не надо его переезжать. Вы можете окружить себя. Сейчас виртуальный мир позволяет вам окружать себя людьми, которые все что-то генерят. Вот мы познакомились с Ланой на мероприятии, которые мы традиционно организовываем в декабре. Это наш бесплатный подарок миру. Называется он антикорпоратив. И мы все время собираем людей, которые нас дровят. Просто, ну ты думаешь, а что так можно было? Ну вообще офигеть. На последнем выступлении у нас была девочка, которой типа 20 лет, и она сама создала парфюмерную компанию, где запахи изобретают слепые люди, потому что у них обоняние гораздо лучше, чем у всех остальных. И получает процент с каждой парфюмерии, по-моему, 15% с каждых своих духов, каждый слепой человек получает. Ну, ты думаешь, ни хрена себе, ты в 20 такой, на... что я сижу-то? И начинаешь что-то генерить. Поэтому, если мы себя окружаем эко-средой, то у нас больше шансов, что мы в себе начнем развивать такие стандарты, потому что норма сдвигается. Если мы окружаем себя людьми, которые говорят, не высовывайся, не пробуй, чуть тебе мало, чуть тебе все время, что ты все время отлезешь, что ты чё нарожен все время, то и ты внутри должен очень много сил тратить на то, чтобы задобить в себе вот эти посылы и эти идеи. Поэтому я не видела никаких знаков, что два с половиной 2,5% увеличилось, что я видела, что оно распределено очень равномерно. Что эти 2,5% почему так много начинают эмигрировать в одни зоны? Почему у нас есть люди и места типа Силиконовых долин, и других мест по миру, не только Силиконовых долин? Потому что эти 2,5% их все остальные выпинывают, и они начинают агрегироваться в определенных местах, хоть физически, хоть виртуально. Например, определенные типы конференции – это сборище 2,5%. Надя, спасибо вам за эти открытия, потрясающие открытия. Мы поняли, что мы должны создавать правильное экоокружение, экологическую среду, мы должны мыслить MVP, Minimal Vital Product, работать маленькими продуктами, понимать, сегментировать аудиторию в нашей компании. Я, конечно, хотела бы спросить, а можно ли создать компанию с психов? Но я вот из этих вот как раз адаптеров, да, и людей, которые постоянно продвигают инновации, постоянно их генерят, понимаю, что, наверное, команда должна состоять из разных сегментов? Абсолютно. Можно? Нельзя. Все исследования нам говорят о том, что нам нужен сбалансированный портфель. Хоть людей, хоть талантов, хоть продуктов, хоть проектов и инициатив по пересборке. Почему мы всегда говорим о системности и портфельности? У вас должен быть сбалансированный продукт, портфель. Вы не можете только вот здесь быть, или только вот здесь быть, или только вот здесь быть. Это всегда не... Безопасно, потому что одно сдвижение на рынке и весь кусок этот портфель отвалился, а у вас есть другие. Как, как сбалансированный инвестиционный проект, портфель должен быть разнообразный, так и люди в вашей команде обязаны быть разнообразными. И есть прекрасная цитата, не помню чья, если в бизнесе два человека все время думают одинаково, один из них не нужен. Это сказал Питер Друкер, если я не ошибаюсь, да, что если у вас два сотрудника думают одинаково, то одного из них нужно уволить, по-моему, он был так очень резок, даже где-то резонансный дал ответ. Очень здорово. Я понимаю, что лидеры, а у нас сегодня как раз в нашей аудитории лидеры, тоже нужно уметь балансировать внутри себя дизрапторы и менеджера. Это, наверное, очень полезный скилл сейчас. Надя, я благодарю. Я, да. я здесь скажу, облегчу вам жизнь. Я стала перестать себя, я очень люблю жить, у нас есть цикл при сборке я люблю жить на левой стороне цикла, это как раз дисрапторы. Поэтому я не пытаюсь себя насиловать, а просто рядом ставлю сильного, у <смех> И все. Поэтому не, не думаю, что реально вырастить в себе обоих одинаковых, а вот рядом поставить сильного, кто может с нами быть партнером, это очень реально. Поэтому сейчас так много управляет компаниями двойки. Не буду шутить и не шутить, а зло говорить о вашем соседе и их тандеме. Это другие виды тандемов. Но есть совсем другие здоровые, эффективные интэндемы в бизнесе, и часто они всегда встречаются, не всегда, а очень часто они встречаются в семейной жизни. Спасибо, Надя. Наше время очень быстро пролетело, невероятно быстро пролетело. Спасибо вам за открытие и спасибо за советы, спасибо за лайфхаки. Я уверена, что мы с вами встретимся не один раз. Я надеюсь на наши частые встречи. Я надеюсь, что мы теперь будем общаться с аудиторией, знакомить с вами, поделимся этим видео тезисами сегодняшнего разговора. И, скажем так, будем встречаться чаще, потому что мы понимаем, что с вашими советами как профессора, как эксперта, ученого и нашему бизнесу станет жить. Несколько легче. И я хочу сказать, Буду что... очень, очень рада. И найдем способы. У нас много чего, что мы делаем сейчас, особенно с нашими партнерами в Украине. И, конечно, огромное количество бесплатных разных ресурсов. К сожалению, большая из них часть на английском языке. Я не говорю по-украински, другая часть на русском. Но будем очень рады делиться, чем есть, безусловно. Спасибо, Надя. У нас аудитория, ну вот непосредственно украинская украинского бизнеса хорошо владеет английским, читает, говорит практически fluently, поэтому я думаю, что мы с удовольствием ознакомимся с теми материалами, которые вы нам позволите принять во внимание, прочесть и освоить. Что ж, была с нами Надя Жексенбаева, основательница Академии Пересборки Reinvention Academy профессор, бизнес-консультант, TED-спикер. Мы обязательно поделимся, Надя, еще и вашими выступлениями. Я уверена, что вот ваш спич о том, почему случилась проблема с Титаником, и ваша очень правильная метафора о Титанике, которая действует в бизнесе просто на все сто процентов, очень полезная. Мы обязательно поделимся этой ссылкой. Надя, автор книг. И я знаю, что часть книги вашей можно прочесть. Обязательно mm -hmm. поделимся тоже этой ссылкой. Очень фантастическая Надя Жексенбаева была сегодня с нами. Спасибо за открытие, спасибо за советы, спасибо за лайфхаки. Были очень рады насытиться сегодня вашей харизмой, вашим позитивом. И я, Надя, скажу, что я вас видела вот, вы в прямом эфире 16 марта. И я mm -hmm. хочу вам вот постфактом сказать большое спасибо. Я помню вас в черном гольфе с затянутыми волосами. И я помню, как вы тогда обратились к украинской аудитории. Это очень ценно. Очень хочу вам сказать спасибо. Мы с вами вместе все переживаем. Если мы можем чем-то помочь, обязательно поможем. И очень-очень горжусь всеми с своими партнерами, друзьями в Украине. У меня дядя вырос, жил большую часть в Моршине. Я провела немыслимое количество лет в Моршине. И зная близко эту землю, все, что мы можем сделать, пожалуйста, Пишите, помогайте со своей стороны. Инструменты, поддержка, какие-то мы сейчас стипендии раздаем. Пишите, пожалуйста, будем рады. Спасибо, Надя. Часть Украины есть у вас, это чувствуется, и я просто невероятно рада, что мы с вами познакомились и вот можем, можем общаться, можем быть настолько, настолько близко, даже на огромном расстоянии. Надя, обнимаем вас, обнимаем вас с нашей командой. Да, спасибо огромное, до встречи. Спасибо Всего всем. Доброго. Спасибо. Всего да. хорошего. Всего хорошего. До свидания, до встречи и до встречи на нашем канале, в нашем проекте Яковы. Мы Надя обычно заканчиваем его словами «Слава Украине» и отвечают нам «Героям, героям слава. слава». Спасибо, Надя. Вы это знаете, это очень ценно. Спасибо героям большое. слава. Всего доброго. Спасибо.